Виаргон номер 3 это биофлоревит тимуса, то есть это иммунитет. Виаргон 4 это тоже это кислофракция тимуса, да, биофлоревит. И дело в том, что вот при аутоиммунных заболеваниях как раз, да, особенно при астме, да, при, когда вот еще воспаление легких, обязательно вот эти два виаргона. То есть четвертый ⁇ это вилочковая железа, а виаргон номер три ⁇ это каждому человеку нужно, и особенно детям, особенно тем, кто часто болеет. Да? Это очень важно. И вот когда мы с профессором разговаривали, она сказала, а вот номер три ⁇ это нужно прямо минимум месяцев 6 прокапывать, потому что не так просто некоторым восстановить иммунитет. Поэтому имейте в виду, при аутоиммунных заболеваниях виаргон номер... 3 и 4. Также номер 4 он важен, когда у человека аллергия. Вот сейчас весенняя пора, скоро начнется цветение да? Обязательно капайте. Почему? Оно устраняет причину аллергии. Понимаете? Не то, что последствия, а именно причину устраняет. И это очень важно.